здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический обзор важного события транзит венеры по знаку водолея с 1 по 25 февраля венера планета отвечающая за взаимоотношения любовь и удовольствие 1 февраля в 1606 по киевскому времени входит знак водолея и будет двигаться по этому знаку до 25 февраля 15 12 в этот период люди становятся отзывчивее более открыты и дружелюбны общаться становится легко и приятно водолей знак альтруистов принадлежит к воздушной стихии венера находящаяся в этом знаке обретает легкость в общении Способствует увлечениям и встречам с разносторонними личностями. Кто этого ищет, естественно? Венера в Водолей стремится освободиться от различных ограничителей свободы. В целом уменьшается давление со стороны окружающих и власть имущих. Могут возникать общественные недовольства, так как несправедливость в этот период люди очень тяжело переносят. Венера Планета, которая символизирует в астрологии любовь, отношения и материальное блага, в знаке Водолея чувствует себя комфортно. Это дружелюбный для нее знак. Как известно, девиз Водолея, свобода, равенство, братство. Вот и Венера, проникается водолейским духом, появляется такой замечательный настрой, ощущение творчества, легкости и вдохновения. Венера в Водолее жаждет свободы. Причем не только для себя, но и для всего мира. В период движения Венеры по Водолею люди стараются прийти друг другу на помощь. Можно получить поддержку своих идей и проектов. Венера – планета малого счастья в астрологии. Особенно везет в период с 1 по 25 февраля представителям знака Водолея, а также тем, у кого в натальной карте в этом знаке Луна, планеты или куспиды угловых домов. У таких счастливчиков начинается интересный период. Они становятся заметны для окружающих, привлекают внимание. Кого интересует натальная карта или другие вопросы, можете записаться на личную консультацию, контакты под видео и на главной странице канала. Период, когда Венера проходит по знаку Водолея, это очень хорошее время для творческих людей. Они на подъеме и способны создать оригинальные произведения. В любом случае, в это время приветствуется не шаблонность, креативность, свободное выражение себя как личности. В этот период появляется возможность у всех, особенно у молодых женщин, ярко проявить свою индивидуальность. Венера в астрологии управляет знаками телец и весы является планетой земли и воздуха олицетворяет партнерство и любовь а также отношения искусства и деньги во время прохождения венеры по знаку водолея есть возможность существенного притока денег через совместную деятельность или через друзей меценатов спонсоров во время периода Венеры в знаке водолея благоприятно возобновлять дружеские отношения, заводить новые знакомства по интересам. Хороший период для того, чтобы откорректировать творческие проекты, внести в них изменения. Можно воспользоваться этим периодом для того, чтобы привлечь меценатов, найти спонсоров для поддержки начинаний. Участие в общественной деятельности поможет расширить круг знакомств, особенно по интересам. Коллективные работы и сотрудничество развиваются особенно благоприятно. Те, кто в поисках работы, в большинстве своем, смогут получить перспективные деловые предложения. Возможно, от давнего коллеги или старого знакомого. В этот период можно неожиданно влюбиться в человека, который ранее рассматривался вами только как друг. Интерес может возникнуть в процессе интеллектуального общения. Также возможна любовь с первого взгляда. Чувства в период транзита Венеры по знаку Водолея особенно интенсивные, насыщенные. Ради новых ощущений многие люди готовы на любые авантюры. В целом сложно совладать со своими чувствами. Эмоциональная неустойчивость является главной проблемой в этот период. При транзите Венеры по знаку Водолея преобладает любовь без обязательств. Так называемые свободные отношения. Также в этот период можно стать игрушкой в чужих руках, приняв показные комплименты за истинные чувства. Чтобы избежать неудач в период Венеры в Водолее, не стоит принимать скоропалительных решений в сфере чувств. Будьте осмотрительнее при покупке экстравагантных вещей, так как после транзита Венеры по знаку Водолея может прийти разочарование, также Меркурий ретроградный вносит свои коррективы. Хотя для БУ вещей, техники, старинных предметов, антиквариата время благоприятное. Лучше отложить покупки недвижимости, автомобиля. Избегайте импульсивных трат под влиянием окружения. Так как возможно потеря денег из-за друзей, либо ссора с близкими из-за материальных вопросов. 6 февраля Венера в соединении с Сатурном в знаке Водолей способствует восстановлению старых связей, возобновлению любых взаимоотношений. Многие ощущают большую ответственность по отношению друг к другу. В социальном плане чувствуется стабильность. Даже если обычно вы не склонны вести размеренное и упорядоченное существование, Возможно, сегодня вы поймете вкус размеренного, спокойного образа жизни. Люди предпочитают либо одиночество, либо компанию тех, кто полезен в том или ином отношении. Удается гармоничное общение между представителями разных поколений. Истинные чувства, выдержавшие проверку временем, приносят весомые плоды. Любовь обретает цельность. Стабильный, чувственный фон способствует принятию верных решений. 7 февраля Венера в напряженном аспекте с Ураном. Это взаимная рецепция по управлению. То есть эти две планеты словно бы автоматически усиливают друг друга. Под рецепцией понимается попадание одной планеты вместо силы или слабости другой. В данном случае Венера в знаке Водолея, которым управляет Уран. А уран в знаке тельца, которым управляет Венера. Наличие взаимной рецепции по управлению сильно смягчает напряженный аспект Венера-Уран. Но в этот день все равно взаимоотношения всех видов романтические, социальные, деловые, дружеские и даже мимолетные встречи могут привести к неожиданным ситуациям, к повороту событий в непредвиденном направлении, и может возникнуть внезапный конфликт. Но если неприятности произошли, сильно не расстраивайтесь. В итоге все обернется наилучшим образом. Ведь взаимная рецепция по управлению в итоге даст положительный результат, что бы ни произошло. 11 февраля Венера в соединении с Юпитером и напряженном аспекте с Черной Луной – негативная кармической точкой. Видео по этой теме есть на моем YouTube-канале, можете посмотреть по ссылке в закрепленном комментарии. Черная Луна в Тельце усиливает негативные проявления, связанные со сферой финансов. При этом, если, если грамотно подойти к этим вопросам, то неприятной ситуации не случится хотя велик риск быть обманутым либо просто потерять деньги повредить имущество соединение малого и большого счастья конечно сглаживает негативный фон но не теряйте бдительности нынешний потенциал можно сравнить с обоюдоострым мечом сталкиваясь с удачей в том или ином виде не упустите свой шанс хороший день для творчества благотворительности в этом случае сфера влияния может неограниченно расшириться. Возможен рост популярности. Появляются благоприятные возможности получить то, что давно хотели. Связи, знакомства, протекция позволяют улучшить материальное положение. Но чувство меры в этот день может просто отсутствовать, о чем впоследствии можно пожалеть. Впасть в материальную зависимость от кого-либо. 13 февраля венера в соединении с ретроградным меркурием может способствовать желанию невозможного резкому несоответствию между потребностями и возможностями тревожит прошлые события а если была некачественно выполнена работа или проект то возможны неприятности в профессиональной деятельности в этот день любые взаимоотношения Осложняются, активируются кармические темы. Восприятие окружающей действительности имеет сильно выраженную эмоциональную окраску. Невозможно объективно оценить ситуацию. Дела в бизнесе усложняются из-за привнесения фактора пристрастности. Все запутывается. Никакой логики поступков не прослеживается. Все это во многом обусловлено растущим напряженным аспектом Урана и Сатурна. Точная квадратура 17 февраля, но ощущаться будет также и 18 февраля. Вообще весь год будет под влиянием напряженных аспектов Урана, управителя Водолея с Сатурном и Юпитером, которые движутся по этому знаку. Подробно я рассказывала в годовых видео. Рекомендую посмотреть ссылки в закрепленном комментарии под этим видео. 18 февраля Солнце переходит в знак Рыб. Видео об этом транзите появится в середине февраля. Венера не догнала дневное светило в водолее. Но ничего, в марте это произойдет и принесет нам много приятных впечатлений и счастливых событий. Но об этом в другом видео в середине месяца все появится на моем YouTube канале. 19 и 20 февраля Венера в напряженном аспекте с Марсом в Тельце. Точный аспект 20 февраля. Ранее я записала видео на эту тему. Рекомендую посмотреть ссылка в закрепленном комментарии под этим видео. 19 и 20 февраля ⁇ опасные дни для взаимоотношений. Появляется холод в чувствах, охлаждение отношений с партнером, супругом. Некоторая внутренняя зажатость, стеснительность, неуверенность в себе создает внешний неблагоприятный фон в течение этих двух дней. Обостряются старые проблемы, напоминают о себе прошлые неприятные события. Нет гармонии, теплоты в отношениях, ощущается давление со стороны других людей. И это не дает расслабиться и получать удовольствие. Многие чувствуют себя неуютно на публике, а праздники, увеселительные мероприятия проходят неудачно. 19 и 20 февраля материальные проблемы доставляют дополнительные неприятности. 25 февраля. В 15.12 по киевскому времени Венера выходит из знака водолей и переходит в рыбы. Видео появится в 20 числах февраля. В этом знаке Венера в статусе экзальтации, что благоприятствует личным взаимоотношениям. Если произошли неприятности в сфере взаимоотношений в течение февраля, то у вас будут шансы и возможности все исправить уже после 25 февраля. Ну или в начале марта. Более того, там будут романтические праздники. Так что все в ваших руках. Не теряйте надежды. На этом у меня все. Удачной недели вам. Удачного транзита Венеры по знаку Водолея с 1 по 25 февраля. Спасибо, что выбираете меня. Буду признательна за репосты, лайки и комментарии. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.